Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала Верующий Исследователь. Сегодня поговорим о таком разделе, как интервью. Если среди вас есть желающие рассказать свою историю пребывания или выхода из организации Свидетелей Иеговы, пожалуйста, обращайтесь. Интервью – это очень полезный инструмент, для помощи тем, кто, находясь в организации, сомневается в ее истинности и правдивости. И подобные интервью могут помочь людям принять решение выйти из этой секты. Были люди, которые обращались ко мне с желанием дать интервью, но плохо владеют русским языком. Вы можете записать свое интервью на родном языке, а после Переведем его. Итак, представляю вашему вниманию Скибинского романа из города Львов, Украина. Крестился в 1996 году, как свидетель Иеговы. Свое интервью роман поделил на три части. Представляю вашему вниманию первую часть, которая называется «Как действует совет старейшин. Взгляд изнутри». Часть первая. Божий Дух в Совете Старейшины Старейшины. Когда мы только приходим и знакомимся со свидетелями Иеговы, то видим там особых людей. Старейшины. Сначала мы замечаем, как они руководят собранием. И может мы подумать, что это такие менеджеры, которые все организовывают, за всем следят. Но чем дольше мы со свидетелями Иеговы начинаем замечать, что это не так. Несмотря на такое располагающее слово, как «брат», Брат старейшина отличается от простого брата, знаете чем? Не какими-то способностями, навыками или умениями, и даже не физической силой или красотой, а тем, что он назначен Святым Духом Бога. И это очень круто. Такие особые люди, которыми руководит сам Бог. А что вы думаете про старейшин? Как воспринимаете их слова, которые они говорят вам лично или со сцены? Действительно ли сам Творец их выбирает и направляет? Можете подумать пару секунд. Я хочу поразмышлять на эту тему, так как сам служил старейшими больше 10 лет. Поразмышлять о том, что это за люди и действительно ли их назначает и ими руководит сам Бог. Итак, я крестился в 1996 году. В нашей стране, Украина, очень много людей знакомятся со свидетелями благодаря тому, что им разрешили проповедовать. Много людей приходят на встречи, много присоединяются к организации. Кто старейшин этого времени? Так как организация существовала и под запретом, то первые старейшины именно из леса. Не хочу никого обидеть, но на то время других не было. Эти братья действительно собирались на встречи в лесах, на похоронах и на свадьбах. В них закипал дух от помады, лака на ногтях, крашенных волос и длинные юбки у сестер. Это были жесткие контролеры, которые пресекали любое вольнодумие. И один из них был Михаил, вечный координатор первого собрания, в котором я служил. Простой дядька села, поколение выросшего под запретом, для которых весь мир это зло. Помню, как в каждом своем пункте тогда он выступал, что телевизор это очень плохо. Но со временем, когда такое зло появилось у него дома, он щедро рассказывал со сцены последние новости, как подтверждение, что мир катится к закату. Пока я просто ходил на встречу, то старейшины представлялись мне как второй папа или старший брат. Всегда приходят заранее, встречают возле входа, помогают сесть, интересуются. Они всегда заняты, вокруг них всегда стоят сестры, реже братья. И новый круг после собрания стоят, говорят, руководят. И в то время я чувствовал, что они особенные люди, но не потому, что они выделялись чем-то от других, а потому, как другие относились к ним. Шло время. Я крестился, меня начали побуждать помогать в делах собрания, носить микрофон и стоять у двери. И тут я начал замечать, что и я другой, такой себе избранный. Не всем братьям было разрешено носить микрофоны. Это импонировало и добавляло чувство гордости. Так как я в то время много помогал, то, соответственно, меня назначили, как несколько братьев, служить служебными помощниками. Чувство гордости переполняли, мне давали выступать со сцены. Делая это, я чувствовал свою причастность к чему-то очень важному. И тут отношение старейшины немного или даже много сильно изменилось. Теперь они перестали быть старшими братьями, которые любяще направляли и помогали. Теперь это были жесткие руководители, которые не терпели лишних вопросов и особенно чего-то мнения. Все должно быть по инструкции. Именно тогда я познакомился с таким безжизненным, лишенным чувств и красок словом "инструкции". И тут я начал видеть, как и кем руководится Божья организация: инструкциями, инструкциями и еще раз инструкциями. Но прочитать их, ознакомиться с ними я не имел доступа. Только старейшины как группа всегда собирались, читали это высшее руководство, а нам потом передавали для исполнения. Редко какое решение, а в то время еще такие были, принималось без инструкций. Я и не знал тогда, откуда они берутся. Время шло, и все те, кто начал служить со мной как служебные помощники, стали старейшинами, а я нет. Все из-за того, что начал проявлять свое мнение – но тут такое нельзя. Лишние вопросы – это зло. А спорить со старейшиной – абсолютное зло. Но так как я любил поспорить, то стал самым древним служебным помощником. И в те времена, когда было мало братьев, многих это, конечно, удивляло. Мое мнение всегда не имело значения. И даже если я был 100% прав, старейшина всегда был выше по статусу и никогда не признавал свои ошибки. Ну да ладно, Божьему духу-то виднее». На то время от слишком долгого ожидания, чтобы стать старейшиной, я охладел и просто делал то, что нужно. На работе было интереснее, мне там очень много доверяли и разрешали. И со временем очень быстро я стал из простого разнорабочего заместителем директора большой и на то время успешной фирме. Там мой потенциал рассмотрели и использовали, несмотря на то, что и на работе я часто имел свое мнение и не соглашался с собственником фирмы. А что старейшины? Они и дальше усмиряли меня. Помню, один старейшина увидел мою визитку, где было написано «Заместитель директора» и дал Божье руководство, что коммерция из Откровения – это зло. Не помню, что он тогда говорил, но визитку пришлось сменить. Смешно это сегодня вспоминать, и может и кто-то не поверит, что так было. Я начал понимать, что старейшины в этом собрании мне не быть. Вечный координатор руководил, и все было подчинено его воле. Потом в нашей жизни случился крутой поворот. причастные к нему были старейшины. Я даже некоторое время думал, что это Иегова поруководил. Это же его организация, и он выбирает этих братьев. И вот что произошло. Миша, координатор, влез в конфликт, который случился у нас с родственниками. И начал не просто давать советы, а звонить и требовать, чтобы мы с женой делали то или это. Мы, конечно, сопротивлялись как могли, но сопротивляться старейшине бесполезно. Приехал районный, меня вызвали на ковер и, как я понял, собирались снимать со служебного помощника. Хочу заметить, во всех разговорах и советах того времени не было одного очень важного ингредиента. Как думаете, какого? Нет, ни любви, ни уважения, хотя и они бы не помешали. Не было основного, не было Библии, ни один из советов, которые мне в то время давали, не был подкреплен из слова Бога. И это очень важно. Я еще к этому вернусь. Запомните, ни одно. И вот такой поворот. Мы подавлены. Я бы уже тогда все бросил, так как на работе был расцвет фирмы, новые направления, развитие, деньги. А тут в собрании такое, прессинг и нескрываемая, как бы это сказать, раздраженность, когда ты чувствуешь, как ты раздражаешь людей. Но не простых возвещателей, а именно старейшин, которые при любой возможности стараются уколоть. У нас на комплексе залов образовалось новое русское собрание. До этого мы были в украинском. И координатор того собрания часто нас приглашал перейти к ним, что много работы, будет интересно. Ну и мы переходим. И тут я замечаю такой контраст. Та же организация, но все по-другому. Тебя хвалят, ценят, нет догматичности. Все решается быстро и прогрессивно. Я буквально ожил. Меня назначает старейшиной. Я и сам не поверил, как это быстро произошло. Жена, которая очень приуныла, возобновляет пионерское служение. Мы буквально на крыльях. Теперь я старейшина и сам узнаю, как руководит Бог своей организацией. Мне дают книгу для старейшин. Такая небольшая, думаю, так все коротко, лаконично, все как я люблю. И вот теперь переходим к теме, с которой я начал. Использует ли Бог таких людей, как старейшин, для руководства собрания? Я начал ходить на встречи совета старейшин нашего собрания, там решались всякие вопросы. Я так как был новеньким и ничего не знал, то поначалу просто сидел и слушал. И что меня сразу поразило, так это то, как менялись братья на совете. Они становились угрюмыми, грустными. И я понял почему. Совет старейшин – это поле битвы. Было два лагеря. Харизматичный, хитрый, быстрый координатор с одной стороны и другой – старые замученные вояки. Координатор Валера давил всех и буквально продавливал все решения, которые считал правильными. Кроме своей личности, он достигал этого, как мне запомнилась фразой «Читайте письма, братья!». И так я узнаю, что кроме книги по Сити в собрание приходит куча писем из филиала, а именно инструкций, которые буквально касаются всего. Такое себе Божье руководство из источника, откуда я не ожидал. Инструкции, инструкции, инструкции. Именно на их основании в собрании решается все. Это очень важно. В то время в нашем совете старейшин был брат, который всегда робко говорил. А давайте посмотрим, что говорит Библия по этому поводу. И какая была реакция на эти слова? Я даже сам помню, как злился на них. Ведь читая Библию, надо было думать, размышлять, одним словом, умственный труд. А тут такой контраст и простота сделать все по инструкции. Если подсуммировать, то цель всех советов старейшин была сделать все по инструкции, и чем лучше это удавалось сделать, тем это было круче. Инструкции в организации занимают высшую степень даже, чем Библия. Один пример. При назначении братьям на служебного помощника или старейшину, конечно, зачитываются библейские требования к таким братьям. Но что делать с братом, который проходит по таким требованиям, но мало проповедует? Ведь в Библии нет такого устройства, как отчеты. Назначить или нет? Как бы вы поступили? По логике организации, которая неоднократно подчеркивает приоритет в Библии и в любых вопросах, раз такого требования нет, то значит Бог его не устанавливал, и нет необходимости ставить такие требования к брату. Можно, значит, назначать. А нет, мы думаем неправильно. Хотя такого требования нет... Ну, конечно, можно услышать теперь разные аргументы, но важны ли они? Думайте сами, думайте, руководит ли Бог такими назначениями. Дальше больше. На разных советах старейшин, на которых я был, я увидел, как братья манипулируют даже инструкциями, давят авторитетом, чтобы протолкнуть свое решение. Например, брат-координатор спрашивает предварительное мнение всех по определенному вопросу, он понимает соотношение голосов за этот вопрос. И что он делает? После собрания, когда кого-то из оппонентов нет, например, он заболел, он выносит вопрос на голосование, и решение принято. Разве не так действует дух Бога? Как не печально, но именно так. Еще мы всегда слышим, что совет старейшим един в своих решениях. Если брать протоколы встреч, то большинство вопросов приняты всеми единогласно. Какое единство? И тут хочется улыбнуться. Но есть указания для старейшин по поводу разногласий в принятии решений. Оно звучит так. Меньшинство соглашается с большинством, а потом еще и поддерживает его своими действиями. Так вот, такое искусственно созданное единство. И иногда добивается решения самого стойкого, даже по возрасту. Братья просто устают наводить аргументы, и этими инструкциями закрывают все вопросы. Запомните, меньшинство подчиняется большинству. Как вам такое руководство духа? Вернемся к инструкциям. Интересно, кто их пишет? А вам интересно? Особенно действующим свидетелям неинтересно, кто пишет инструкции, которые влияют на их жизнь. Например, недавно в нашей стране было получено руководство про закрытие всех социальных групп помощи. Замечу, которые реально помогали тем, у кого были потребности, например, на дорогостоящую операцию. Кто дал такое руководство? Печально, что инструкции от организации не имеют автора, как и не имеют обратной связи для несогласных. Но если таких указаний нет в Библии, а там их точно нет, что касается закрытия групп, то кто имеет наглость ставить себя выше руководства Бога? Тут на сцену цепочки инструкций для руководства христианином появляется филиал. Все мы знаем, что это центр, все знают, что он координирует деятельность организации и занимается разными юридическими, земельными и другими вопросами. Но кроме этого, это центр решения всех вопросов, которые касаются жизни христианина. Если совет старейшин не может принять какое-то решение, братья пишут филиал. Они получают ответ, который обязательный к исполнению. И снова вопрос. Кто там такой проницательный в этом филиале, знающий Библию, что смог разобраться в вопросе, в котором мы, старейшины, не смогли разобраться? Интересно, правда? В самом ответе, который получает совет старейшин, нет подписи, кто ее написал. И вот однажды я решил позвонить и узнать, кто такой молодец. И что я услышал? В служебный отдел. Я представился, а в ответ тишина. Я спрашиваю, с кем я разговариваю? Ответ. По инструкции нам запрещено представляться. У меня такая пауза неловкая. Думаю, ну да ладно, иду дальше. Говорю, мы получили ответ от вас. Хочу пообщаться с тем, кто его дал. Ответ. По инструкции мы не можем говорить кто. Я еще пытался как-то что-то говорить, но понял, что если есть вопросы, я могу написать, мне ответят, но конечно опять без подписи. Ваши братья, служебный отдел. Все, что там будет. Уже позже я узнал, что есть инструкция на ответы. И снова инструкции, инструкции, инструкции. что режет слух. Ну а если в Украине не будет инструкции на определенную ситуацию или вопрос, какое будет руководство и откуда? Все ниточки ведут в главный управленческий центр, где не буду утверждать, кто-то напишет ответ согласно инструкции. Для меня такое безучастное, прямо хочется сказать, роботизированное руководство неприемлемо и не имеет библейского основания. Кто-то может подумать, что в филиале собрана вся самая свежая информация по определенному вопросу, и я соглашусь, что так и есть. Но не соглашусь с тем, что там часто решаются судьбы людей, конкретных людей, а не организационные вопросы. Кого-то исключают, кому-то дают указания, что говорить в суде, Других не защищают от педофилов, и все по инструкции. И на самом деле, как я теперь понимаю, все подчинено такому руководству. Да, Библия присутствует почти во всех письмах, но она там больше как придаток, подтверждение, что инструкция правильная. Вначале я ставил вопрос, действительно ли Бог руководит и направляет старейшин? Выводы делайте сами. В следующей части хочу поговорить про еще один вид свидетелей Иегова, про полновременных пионеров.